Привет, ребят, с вами я неизвестный гений. Это все сцены. Это все сцены из моих похождений в Лего Майнкрафте. В каком Лего Майнкрафте? В Майнкрафте Пи Да, он... да я знаю Вы хорошо ли Все это что ли? И вот разбор всех сцен. Лайк, подписка, колокольчик равно Один Охрененный видос, я вам обещаю нет, нет, нет, нет. Но, и... С чего первое начнем? Первое Помните я тут Эмер? Так вот, это Дерис я где эта пещера а тут еще одна дырень я вам ее не показывал. теперь все ясно вот здесь вот я умер это я выживала и пытался меня но я его быстренько замочил движемся дальше ну что же, я подлетаю к второй локации. Это у нас моя хижина. Светит. Вот так вот выглядит моя хижина. Я ее в первой части строю. Тут особенно. Я не трансирую. Вот так вот выглядит мой дом после оборудования. Здесь я, конечно, установлю кровать очень коричневую. Так вот. Извините, что я так делаю. Что? Сняла пару секунд? Типа, да. наверное, так. Поэтому продолжим это место. Длижемся дальше. Не знаю, найду я эту локацию или нет, но это будет пещера. Погнали! Как говорится! Ну мо! Погналы! Короче, я еще не знаю, где-то не больше 10 минут. Ну как-то но не могу найти. Но мы помним из второй части, а именно концовки, где я не раз остановился. Так что так. Я думаю, что можно уже завершать этот ролик. Ну да. Кстати, вот так вот выглядит мой никнейм. И вот так выглядит все. Ипи сервера. И все это остальное в описании. Всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик равно новый видос от меня. Всем пока.